приветствую всех на своем канале хочу сегодня поговорить с вами о реанимашках исключительно о том как нарастить корешочки на орхидейке которая начала пропадать у меня свои методы я вам расскажу о том как я наращиваю корни и какой препаратик я добавляю в свой в свою жидкость наращиваю корни э, на воде конечно же вот я себе эксперимент сделано какой какой лучшее условие наращиваются корни либо в камнях либо просто в пластиковой бутылочке и так сейчас вам все покажу и расскажу внимание вот в корнях смотрите блатка орхидеечка у нее два осталось стареньких корешочка один корешочек попадает э, в водичку второй воды не достает Корней я на ней новых не вижу. Поставила я одновременно. Вот, видите? Нету. Но она живая абсолютно. Два листочка нарастила. Вот этот хорошенький листочек нарастила. И новенький листочек растит. Листики в тургоре их не протираю. А, и вот этот новенький листочек. Видите, был один листочек. Я, я уже немножко забыла. Один листочек, и она с одного листочка нарастила. Вот три листика и в хорошем тургоре и эти два корешочка не потеряла. У меня были экземпляры вообще, которые с одного листочка наращивают без корней, и все у них хорошо было. Я вам все расскажу и покажу, вы смотрите мои ролики, и все будете делать так же, как я делаю. Видите, листочек поврежден, механические травмы, но это никак не повлияло. Остальные листочки все отошли. Главное, чтобы была немножко корневая шеечка и хотя бы один корешок. В данном случае два корешка. Это неплохо. Вот я ее ставлю в такой способ. Широкий стаканчик на дне камушки и на край камня. Вот, один корешочек попадает в воду, второй не попадает. И вот в таком состоянии она у меня э, находится все время. И жду, пока она нарастит корни. Корни она пока не растет, но у нее все хорошо. Она растит листочки. Это тоже очень хорошее дело, когда растет листочки. Орхидея имеет свой принцип. Она либо растит корешочки, либо растит листочки. В данном случае моя орхидейка решила растить листочки. А сейчас вам покажу второй вариант орхидейки. Я их поставила одновременно на водную систему. И вот хочу показать следующий вариант. Смотрите, здесь я сделала такой э, импровизированный пластиковый стаканчик и на дно горлышко положила, горлышко э, на дно бутылка обрезанная горлышко и положила на дно, чтобы орхидейка не попадала в воду. Не на камень, а именно, э, чтобы своей шейкой она наступала на вот эту часть. И вот, смотрите, у нее не было вообще корней. Я ее, наверное, достану, покажу вам. Корней вообще не было. Шейка, посмотрите, какая в ужасном состоянии. И вот эти вот три корешочка, они пошли новые. Но потом они немножко закуклились. Но ну, вот этот корешочек продолжает расти и питать растения. Я их стараюсь не мочить. Шейку не мочу, ничего не мочу. Она просто у меня стоит в воде. И она, посмотрите, сколько? Один, два... И третий листочек наращивает новый. У нее все хорошо, все замечательно. Листья плотные, в тургоре, в хорошем. У нее как мини-тепличка получается. Этот листочек некрасивый, но он мне не мешает. Шейка у нее тоже, видите, была гнилая, сухая, плохая. Но она по мере роста, видите, вот эта шейка удлинилась, было два листочка. По мере роста шейка удлинилась и выросла в размере. То есть она тоже не наращивает корешочки, а наращивает листочки. Но вначале она нарастила три корешочка. А в том случае, так как холодные камушки, и мне кажется, только из-за этого, из-за холодных камней, она начала расти просто листочки. А, а эта орхидейка подела по-своему. Смотрите, я выкладываю свою орхидейку. Один корешочек дотрагивается воды еле-еле посмотрите а шейка стоит на дне на крышечке крышечки конечно нет но бутылка в открытом состоянии и она получается как в тепличке и это условие очень хорошо на нее влияет и ей все нормально сегодня у меня попалась в руки орхидейка тоже будем наращивать у нее корневую систему так как я думала она в хорошем состоянии, но после того, как я достала ее из горшочка, я увидела вот такую ситуацию. Смотрите, корни вроде бы были хорошие, замечательные, длинные. Но, смотрите, я достала из горшочка, они вот мокнущие, ненужные, гнилые. Шейка тоже гнилая, растущих корешочков нет. Вот это все нужно удалить. Вот это вот чешуйки корня удаляем, тяж оставим для чего? потому что конец корня вот зеленого цвета, если бы он был белого цвета, вот такой как здесь, вот это просто обрезать. Сейчас мы и будем это делать. Так как в таком состоянии орхидеечку оставить, ну просто невозможно, она просто придет в негодность и загниет полностью. Вот это я обрежу. Так как оно гниющее, видите, мокрое, нет смысла. Будем наращивать корневую систему, а что делать. Вот у нее немножко другая ситуация, у нее немножко получше. Но условия я и создам такие же, как у своей орхидейки в пластиковом импровизированном стаканчике. Все, вот это срезать я не буду, я ничего. Я просто ее поставлю в мини-парничок. И будем следить за ее состоянием. Здесь вырезать нечего. Ну, может быть, вот этот кончик отрезать, чтобы он как бы декоративность не терял. А так, ну, что тут зачищать? Чешуек нету. Какие здесь чешуйки? Нету ничего. Листиков лишних нету. Это я руку намочила, просто она влажная. Я дотрагиваюсь, остаются следы. А так оно не мокнуть, ничего. Я достала из горшочка, увидела... Корни такие красивые, замечательные. Два дня постояли, они стали белые. А затем я поставила в водичку вчера вечером, чтобы они напитались и показать вам результат. Вот видно, где живой корешок, он зелененький. А где белый, тот мокнущий, то сразу его видно. Это тоже по... можно было бы обрезать, так как он здесь переломался, подчернел, здесь переломался. Но я пока срезать не буду. Оставлю так, как она есть. А затем будем следить за ее состоянием. У нее все хорошо. Смотрите, листочки растущие. Вот есть. Плотные, не вялые, нигде ничего. Замечательный листочек. Смотрите, как я взяла. Вот бутылку взяла пластиковую. И вот такое горлышко срезала. И ставлю на дно. Налила воды. Правда, в воду сейчас я добавлю такой препаратик, я вам скажу, какой. Сейчас я его достану. Не ну, все подготовила, как надо, но хотела вам по-быстрому показать. А надо было сначала подготовить, а потом показывать. И немножечко затрудняюсь найти. Нашла я свой препаратик, конечно, он был в другом месте, так как я снимала видео и переложила его в другое место. Хочу вам показать. Вот у меня есть энерген препаратик и есть HB101. Конечно же, капну HB101. Энерген тоже очень хороший препарат. Он и для семян, и для рассады, и для всего хороший. Но я люблю пользоваться HB101. Здесь его мало. Правда, делают сейчас подделку очень много. Я беру одну капельку. И капаю водичку. Все, больше не надо. Этой капельки хватит для того, чтобы стимулировать полностью мое растение. Активировать его ростовые качества. Оно пойдет быстрее в рост и начнет пускать корневую систему. Просто на воде оно будет тоже жить... Наращивать корневую, но не с такими темпами, как с препаратиком HB-101. Сейчас поправлю корешочки и шеечкой поставлю это растение. Если на... А, даже не надо доставать. Оно и так хорошо висит, замечательно. Смотрите, корешочки попали в водичку. Пусть даже один корешочек, мне не надо все. Но пусть вот так они как есть, так и есть. И растение будет питаться этим препаратом. А шейка на весу, и она получилась как бы в тепличке, в вакууме. И у нее все будет нормально, она будет питаться этим препаратом. Итак, я вам хотела на этом, на примере этого видео показать, как нарастить корневую систему с нуля. Вначале я хотела обрезать полностью здесь кор корни, когда я увидела, и показать вам полностью наращивание корневой системы с нуля. Но потом я решила, думаю, ну такие зелененькие внизу растущие корешочки, зачем я буду их обрезать? В крайнем случае, если они начнут гнить, то я их действительно обрежу, и начнем наращивать корневую систему с нуля. Но пока пусть стоит эта орхидейка так, я ее мучить не буду это у меня орхидейка попугайчик я ее подпишу обязательно я купила ее в уценочке она очень болталась в горшочке и поэтому я ее купила так бы, может быть я не покупала бы потому что у меня этих орхидей уже столько развелось, что я уже по две штуки сажаю в один горшочек но мне ее очень стало жалко и думаю попугайчик он и есть попугайчик он очень красивая орхидеечка ну, кто видел, тот знает. Я вставлю фотографию. И вот таким образом будем наращивать корневую систему. Много корней я у нее не срезала. Ну, немножко срезала, конечно. Будем следить за их состоянием. Эти орхидейки уже пошли в рост. У них все нормально. Вы видели корневую систему. У этой орхидеечки, как пошли корешочки растущие бок, правда, ну, ничего, с одной стороны она пустит. А эту я тоже буду переводить на такую систему, так как из-за камней вода получается холодная, и корни тоже в холодной воде. Здесь намного теплее вода, чем в стакане. Стакан то тоже дает свои отрицательные свойства. Все, спасибо всем за внимание. Всем удачи, всем пока. Подписывайтесь на мой канал, кто не успел еще подписаться. Ставьте пальчик на колокольчик, чтобы не забыть о новых видео. Всем удачи, всем пока. До новых встреч. Всего вам доброго.